Услышь нашу молитву, сотвори чудо, дай нашей планете мир и покой. Так, вроде в часаучистый прям пошли на вопрос. Не в... как угодно? противостоящих и воюющих, внушим разумным, что нет ничего на свете более важного и нужного, чем мир на Земле. Дай нашим детям и внукам увидеть светлое будущее. Пусть будет мир во всем мире. Так, а последний мы все вместе скажем, да будет так. Пусть процветает наша страна. Да будет так. Да а будет, будет так. так. Все отлично. Бог молитву услыхал. И теперь есть.